Привет всем! Меня зовут Ян, и это магазин Rock'n'Roll. Сегодня мы поговорим о новинке, которую вы выбрали сами в наших социальных сетях. Насколько мы помним, победила гитара Fender Choir Affinity Telecaster Deluxe. Так что же интересного в этой новинке от Squire? Начнем с корпуса. Он стал значительно легче и, как мне кажется, стал тоньше. Корпус у нас изготавливается не из ольхи, а он изготовлен из тополя. Перейдем к тому, что находится на корпусе. Теперь для любителей, которые хотели извлечь из телека жир, вам предоставилась эта возможность. Здесь установлены два хамбакера, что значительно делает гитару более гибкой при игре в различных стилях музыки. I mm -hmm. Пигард выглядит у нас как на фендер Line. Теперь каждому звукоснимателю добавлено по ручке тон громкости, что позволяет управлять ими в отдельности. Как мы видим, теребонька у нас переехала наверх. Привычная всем нам пепельница так называемая вообще переехала. Теперь здесь струны сквозь корпус с блочными седлами. Появился всеми любимый вырез под пузико. Такое чувство, что создатели этого инструмента решили сделать гибрид Лос и телекастер, а получилось у них или нет, стоит проверить вам самим, лично поиграв на этом инструменте. Гриф изготовлен из клёна, накладка на гриф индийский лавр, замечательные новые крутые колки. Гриф тоже стал значительно тоньше и удобнее при игре. В целом серия Affinity 2021 года сделана из более высококачественных материалов. По звучанию гитара стала более гибкой, она подходит для разных жанров музыки. Я не могу сказать, что она сохранила привычный звук телекастера, но добавила какие-то новые фишки в свое фирменное звучание. На грифе действительно очень хорошо закатаны лады, так как гриф еще стал тоньше, стало намного удобнее играть, ничего не царапает пальцы. Это очень приятный бонус. Обновленная серия по покраске стала куда лучше, интереснее и вкуснее. Благодаря новому профилю грифа бенды делать одно удовольствие, это действительно круто. Меня очень радует, что компания Fender не стоит на месте, экспериментирует выпускает новинки, которые обязательно вам понравятся. Если вам понравился этот обзор и вы хотите еще много крутых, интересных и мощных обзоров, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, ищите нас в социальных сетях. Всем пока!